Всем привет! Сегодня мы приготовим с вами из корейской кухни дак, жим, что означает тушенная курица. Для этого нам понадобится курица, соевый соус, фунчоза, морковь, лук репчатый, чеснок, картофель, масло растительное, перец острый, масло кунжутное, мед, соус устричный, смесь перцев, в которой идет Паприка, красный перец, черный перец душистый, шампиньоны, перец сладкий, вода, соль по вкусу и для подачи лук зеленый и кунжут. Из курицы можно сюда брать любые части. Для начала замаринуем курицу. Примерно на полчасика. В разогретое масло добавляем наш острый красный перец и обжариваем. Обжариваем до характерного запаха перца. Далее в острое масло добавляем наши, нашу курицу. Обжариваем все корон, Добавляем все наши овощи и грибы. Обжариваем около пяти минут. Добавляем наш оставшийся соевый соус, чеснок, устричный соус, мед и воду. Душим 5 минут. Добавляем наши специи. Досаливаем по своему вкусу. Перемешиваем. Готовим еще 10 минут. Добавляем нашу фунчозу. Топим ее в жидкости и готовим пять минут. Если есть необходимость, заливаем воду. Наше блюдо готово. Посыпаем зеленым луком, кунжутом. Приятного аппетита!